Ребят, если сегодня не случится никаких форс-мажоров, то я вам покажу очень интересного человека, который имеет непосредственное отношение к Гвардиан Паракор. Давай, в принципе, самый-самый-самый главный вопрос, это самое первое, да, вообще, как родилась идея делать паракурд в Украине, если его, собственно, ну, как бы хватает на рынке. Его хватает, вопрос следующим заключается, возможности все-таки как бы не хватало у тех, кто возит не у меня в том числе, то есть чего это пошло, с американского. Ты его возил? Да. Угу. Был тот же самый гладинг, за который сейчас стыдно, как ты понимаешь, потому что паракор недостаточно, скажем так, качествами для критериев наших, тех, кто плетет. Ну собственно, появилась идея, почему бы и нет. Немножко информации было взято с источников открытых, то есть по технологии все обратно же полный ноль на входе. Да, по технологии. ну как бы сложностей в процессе было много, все это решалось э, постепенно. Ну, как бы вышли, вышли на качество довольно быстро. Вот Какие-то были э, технические, технологические там, заморочки. Мы их решили, в принципе, продукт вот. Ну, он до сих пор модернизируется. Вот на данный момент добавили восьмую нить. Обратно же э, мы постоянно модернизируем паркорд, э, исходя из отзывов клиентов. То есть у нас постоянная обратная связь. Обратно же, спасибо тебе, спасибо ребятам, остальным, кто у нас, скажем так, имя себе сделал на этом мастерстве. Все дают отзывы, все дают свои мнения по поводу того, какой он по фактуре, какой он должен быть. То есть, сколько людей, столько и мнений, но мы ориентируемся на мнение обратно же тех людей, которые это мнение формируют. Но опять же, он получается, он же не только для мастеров, которые что-то плетет правильно, это же он должен быть а более, наверное, в глобальных масштабах. Та сфера сам? глобальная, э, использование его в, в качестве э, всяческой вот, швейной фурнитуры. Швейной фурнитура. — Сфера фурнитуры, жизни. да. То есть это пластики там mm -hmm. разнообразные для рюкзаков, ну в первую очередь это потом всяческие стропы внутри, э, одежды военной, внутри снаряжения и так далее там требования, в принципе, это военная, милспековская, американская вот эта вот модель, 7 ниточек внутри, круточка 1 в 3, 32 то есть и разрывная нагрузка. То есть то, что у нас как бы, было изначально. Мы подогнали разрывную вот определенный критерий 240 килограмм. Ну, собственно, там продукт уже закончен был давно. А вот на розницу, там, где интересно тем, кто плетет, чтобы это была фактура определенная, вот эти все тонкости, которые, э, ну, скажем так, на них внимание обращают. Буквально небольшой круг людей, ну ориентация все-таки на них. — Ну, это есть. как коммерческий парапорт в Америке, правильно, у них тоже? — Да, ну вот, насколько мы знаем, он не весь там у них одинаковый, коммерческий, да, по но качеству. — В зависимости от, от производителя. — правильно, да. Обратно же, там же есть материалы и полиэстер, и нейлон, ну, у нас только нейлон. В двух-трех случаев, когда нет света, не можем достать в нейлоне, мы используем например, полиэстер. Вот. А вообще, ну, не страшно было вот это вот начинать? Но ну, это же, блин, какие-то ну, солидные инвестиции, такая авантюра? Ну, такая Вы же случае. не единственные, кто пытались сделать паракорд, правильно? Ну, скажем так, и делают, вот, и делают тоже, да, делают паракорд, делают это 32-й класс, все тут, как бы, с этим нормально у некоторых других производителей. Но среди, опять же, там, ну, там, хендмейда я некоторых других производителей не могу выделить кроме как горден Паракорд здесь. Ну, наверное, это следствие, обратно же, когда повторюсь, вот, нацеленности нашей на конечного потребителя и обратная связь. То есть, вот, учитываем, учитываем, учитывая мнения и работаем. Вот, uh -huh. Каждое мнение важно. Ну, а вот сейчас, да, ну, Сейчас уже производство, правильно, уже там нить как помнишь был паракорд когда там рвались какие-то куски да невозможно было сделать там 300 метров там да да да ну сейчас это, это уже это, уже все это логически да технологически. это были некоторые ошибки с, и с выборами производителей и так далее то есть это все уже но сейчас все налажено все отстроено все отстроено положено. и как бы производственный парк растет то есть возможности уже десятки тысяч метров в месяц клиенты кто основной производство или... наверное, Да, шей. это mm -hmm. оптовые покупатели, но, тем не менее, оптовые покупатели делятся как на производителей вот этой швейной сферы, mm -hmm. так и на розничных. Это вот магазины всяческие и в Украине, и уже за рубежом. По, э, по каталогу, да, получается, ну, там основной 550-й паракорд вы делаете, потом вы да. делаете свои у вас есть разработки, да, там, с лесками, свои, свои конкретно, да, это survival серии с лесками, вот, то, что может быть оказаться полезным в походе, ну, это вопрос такой, может оказаться, может нет, но человеку всегда приятно, что этот ну, функционал может, у него ноги. Да, это, есть. как минимум, вот, оно присутствует, даже mm -hmm. дошли до того, что используется тонкая медная нить еще дополнительно, это survival плюс вариант, Uh -huh. Нам подсказал наш друг, который изготавливает мачеты во вкулах, а Сергей Вишневский. Он сам выживальщик, инструктор и так далее. Говорит, давай сделаем еще так. А зачем мы так сделаем? Потому что, говорит, вот есть полено, поленья, которые нужно связывать для определенного типа костра, uh -huh. вот это важно. Вот, мы подобрали эту медную лесочку, э значит, такой диаметр подобрали, обратно же, э довольно толстая, она не нужна, потому что это уже uh -huh. будет не паракорд, довольно тонкая, она будет перегорать. То есть был критерий, чтобы она не перегорала от пламени зажигалки огня длительно, uh -huh. несколько минут, в принципе, вот подобрали, 0-0,18 мм. Она несущественна на веревке, но она вот там присутствует. То есть еще нет, нет. несмотря на плетеный рыболовный шнур и джут. Вот. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> наборчик такой там, все сразу. Кто-то вставляет, а у нас уже это там есть. Ну, Дальнейший усиленный 800 полтора раза выше разрывная, чем 550-й. Чуть-чуть толще, Ну, в браслете это уже массивно, а вот какие-то такие утилитарные цели, где покрепче надо есть. Дальше тысячный, ну действительно там же. 5, да, там миллиметр. уже не, не, не поплетешь особо с тысячами. Не поплетешь, да, ну, разве что вот такие вот мои эксперименты. <смех> <смех> э, ну и мини-корт. Вот. Мини-корт, веревочка для декорирования, либо же... Мини-корт я смотрю уже нормально. Так. Ну, вот на данный момент цветов 20, и пределов там нет, точно так же, как и в паракорте. То есть расцветок можно дать порядка 200, <смех> если <смех> это нужно. То есть, в принципе, по нему там простых камуфляжей и базовых цветов достаточно. Ну а так его покупают вообще? Ну да, и он идет отлично. Я, честно говоря, сам экспериментировал, это были темлячки небольшие, где-то там декорирование браслета. Больше я не вижу. Ну, на самом деле интересно тоже чем, тот же самый поход. Когда у паракорда уже как бы и вес есть, и все. Люди считают, а тут разрывная тоже. Порядка 120. Он крепкий, uh -huh. он держит. И тоненький. Ну такая, да, надежная веревочка. Те же самые оттяжки на палатку. Uh -huh. Еще будут появиться варианты со светоотражающей ниткой, с трассерами такими. То есть представим себе вечер, у всех фонарики налобные. Что, люди ногами, двигаются, да, да. Растяжки есть, все сразу видно, удобно. То есть вот, сфер сверху... С микрокордом. С микрокордом. А, у нас Украина. У нас нет всего спектра химической нитки. Uh -huh. Вообще, скажем так. Вот, глобально ее нету меньшего диаметра, чем на паракорд. А, есть зарубеж, мы это все ищем ресурсы, там, производители и так далее. Тайвань, даже Японию, ну, естественно, Китай, в том числе. Опрашиваем. Ну, пока выбираем ниточку для него. Там система такая, не та немножко нитка нужна, она должна быть тоньше, чем на паракорд. Вот и все. Мы делали, экспериментировали, сейчас его нету на столе этой веревки, но не то немного получается. Хочется ждать такой... Крупный Правильный, да, да. Он получается фактурный, круглый, то есть видно, что вот всего лишь их восемь штук, все правильно, этих ниточек, ну, не, не то. Вот у Эльвы даже вроде тоже есть. Вроде бы у них есть, да. но он э, потолще, чем... Потолще, потолще да. И уже другой... Уже, уже другой, да, и ему просто. начинаешь декорировать. Он какой-то... Ну, он, возможно, в каких-то моделях и идет прикольно. Ну, как бы, ну, имеет место быть, да, но все равно хочется такого Эдвадовского ну, мира. Мы это знаем. Скорее всего, просто появится у нас в ассортименте Эдвадовского сайта продажи и все. А просто будет его привозить? Ну, такая Да, мы уже с ними сотрудничали, общались. Ну, там, по розничной продаже, по представителям в регионах, ну, вот именно по Украине, вообще во всех городах? Не во всех. Ну, сейчас с развитием печатного дела на Западе ну, и новой почты в Украине mm -hmm. это не является какой-то проблемой большой. Люди, как правило, Многим удобнее заказать с сайта и заплатить за ту же доставку на Dreaming 30, чем просто где-то по городу Сайт продиктись. работает типа, нормально в нормальном режиме, Да, есть маркер, да, ком, там быстро, Обрабатываем да. в этот же день заявочки, да, отправляется все, то есть в последующий следующий день, как правило, у людей уже товар. Ну, любой уже метраж? Э... Метраж любой, по заказу, да, там минимум какие-то 10 метров за цвет, ну, чтобы не распыляться, Максимум так, не есть по 300? Бухты по 300-400, сюда. Ну вот также еще что из интересного, резинку вот освоили, вот эту круглая шляпная резинка, так называемая. Вот. Технологически это тот же мини корт Ну срединка, у него не скручены нейлоновые нити, а у него срединка, у нас тут и нет, а вот она. А латексные резинки. Да, возьмём, к примеру, веб-доминатор. Производство не оригинал производство китая нет смысла в оригинальном от и тв по той причине что все-таки стоимость вещь простая деталька Пластик. пластиковая и сложного ничего нет это даже не фастекс потому mm -hmm. тут говорить о том что оригинал лучше как бы не стоит разница в цене раз 5-10 китайские приходят и вот у них вот эти вот хлястики ну, крайне низкого качества у них цель какая зажать на стропе молли какое-то снаряжение mm -hmm. элемент и вот в этих всех местах вот это вот китайская шнурочек, вот эта резинка, вот она буквально за несколько раз здесь просто перетирается и так далее, uh -huh. то есть используется максимально недорогой материал. Здесь же обратно же все, скажем так, премиальное, то есть нейлоновая нитка по плётке, резинка, у нас они сейчас висят на производстве на улице, мы тестируем их при разных погодных условиях, uh -huh. так же как весь паракорд. Uh -huh. Кстати, по паракорду интересно, уже получается где-то, не буду врать, может быть, третий уже год, вот все производство, есть один шнурок из койота, он висит на улице. Uh -huh. Он висит на улице зимой, после дождей какие-то объединения на нем, потом солнце, его сушит. Ничего с ним не произошло, она сжалась, как и браслеты. Вот, и, собственно, как бы продолжает быть вполне функциональной веревочкой. Обратно же экстремальное применение. Вот у нас есть примеры у тебя у меня, вот эти вот касательно военнослужащих. Ну у меня да, у меня общались. Парни. Писали-то, что зашли в заброшенное село, вот, изможденные, хотели хотелось пить, нашли колодец, нашли тару, а достать было нечем. Распрыли браслет, достали, водички попили. То есть, ну, такое. Была ситуация девчонки из Циклума, в тут очень много, не знаю, уже, наверное, тысяч, тысяч, пять, тысяч пять уже. Вот, и это не один пример, у меня есть еще волонтеры с Одессы, тоже она подсчитывала год назад уже тысячи две, сплела сама. Вот так люди на общественных началах, собирают деньги, свои же деньги, обратно же семьи, плетут, помогают, отдают эти браслеты, то есть действительно саморас исключительно саморасплетающие, исключительно, потому что 4,5 метра паракорда там пригодится может абсолютно человеку. Спасти его буквально, потому что вот случаи были, девчонки рассказывали про военнослужащих, ребят, уже ситуация безвыходная, трехэтажное здание, вот, надо эвакуироваться срочно, срочно. Значит, расплетаются, саморасплетающиеся, связываются узлами, и получается такая цельная веревка. Спустились по ней, показывали свои, вот, девчонки, руки обожженные от этой веревки, потому что без перчаток. Но, тем не менее, они спаслись, у них все хорошо, они живые. Вот так вот. Хотя говорят, то что для альпинизма не пригоден. Ну, вот, в жизненных были, ситуациях, убежищиков да, тем не менее тоже э, значит э, страхуются они альпинистской веревкой и очень плавно спускаются. И тут нужно понимать, у нас разрывная нагрузка статическая, 240 килограмм. А статика к динамике я не буду сейчас mm -hmm. э, утверждать, что это соотношение сто процентов правдивое. Возможно, я не прав. Ну, приблизительно 1 к 10. То есть нужно понимать, что если 240 у нас разорванная нагрузка паракорда, то мы можем гирю 24 килограмма уже с ней играться. Mm -hmm. То есть это будет динамика. Поднимать ее там, вот, бросать каким-то образом, он выдержит. Ну, не более. Горее всего, 24 даже не выдержит так же. А вес человека в статике, если аккуратно нагружать, то вполне. То есть 100 килограмм это Потихонечку. возможно. Потихонечку. А, есть э, некоторое сотрудничество с производителями снаряжения, и где-то мы наблюдаем, что чего-то там не хватает в линейке производителей либо там на рынке украины в первую очередь это какие-то EDC everyday carry uh -huh. моменты вот связанные с удобством ношение снаряжения и так далее вот в первую очередь вот те же самые тренчики uh -huh. интересные такие вещи страховка чего угодно ценного для вас дальше наверное сейчас в ближайшее время так, планы открою это будет интересный действительно функциональный такой большой EDC подсумок вот, проработан до мелочей, потому что мы знакомы с многими экспертами в этой сфере. В принципе, подсказывает, что как сделать для того, чтобы он был э, действительно полезен всем. То есть, такой будет средний формат по нему. ну И, наверное, такая же так, линеечка расширится чем-то таким дальнейшим. Возможно, какие-то мультитулы небольшие mm -hmm. вот, с этой сферы. То есть, то, что связано с удобством, с повышением Мультитул удобства не, жизни человека. Не ножи, а именно вот, мультитулы, как карабины. Да, -то Да, вот что-то, имеют... наверное, ближе к карабинам. Нисколько карточки, потому что вот у нас и, тоже есть знакомые ребята делают карточки довольно успешно. А, уже их экспортируют. Мультитул-карточка. МРЕ такой производитель. Хорошие ребята. Не слышал никого. Да, они молодцы. У них уже Запад. Ну у них, да, я к ним как-то приходил, я взял, ну моя вот аудитория как-то так вот на ну, это посмотрела, ну что-то как-то вот не, не прохавали, у меня они есть, у меня да есть вот эти карточки, которые для, для велосипедов, да, да, у меня есть да. там ст для студентов варианты, короче, плюс... Там, где есть же у них, там можно сделать копье и топор с одной карточки. Да, да, да. да, да, да он мне присылал. Ну, это как нож. Да? Когда он с тобой, то ты не замечаешь, ты пользуешься этой вещью в день, не знаю, 5-10 раз точно. Нож на кармане или мультитул mm -hmm. кого-то. А, когда его, вот действительно у меня, когда его нет, одеваешь другие джинсы, одеваешь какие-то шорты, у тебя сразу нету его. Все, ты как без рук. То есть, ты не можешь открыть посылку. Ну, у нас какие? У нас же все утилитарно. Посылочку открыть, где-то там что-то подрезать, ту же самую, там, не знаю, природа, uh -huh. еду порезать и так далее. То есть, нож нужен всегда, носите ножи с собой. А по планам по паракорду, ты говорил, что... А, по пара... значит, там, да? что касается паракорда, да, да. Мы, наверное, добьем еще, увеличим в два раза цветовой ассортимент. Это порядка 250. Видим те цвета, которые нужны. Вот, их каталогизируем. Впоследствии, и, ну, в принципе, 250 цветов, это уже ну, просто за глаза, я думаю, будет любому человеку, который собирается поплести. Вот. Скажем так, олива и койота с черным хватит абсолютно всем, кто хочет mm -hmm. положить рюкзак. А вот что касается ну, вот, хендкрафта всего такого, то 250 цветов. Ну, в Штатах есть производители, у которых, по-моему, даже больше 300. Mm -hmm. Можно и тысячу сделать. Какие-нибудь люминесцентные делаете? Нет, а сложновато с ниткой, с ее доступностью. Mm -hmm. Ну вот что интересно, посмотри на вот этот вот неон-елоу, uh -huh. черный. Вижу. Ну, что, обязательно вот, снять. Не можно. У него есть одна особенность. Даже в темноте стоят бобины на складе с паракордом. Ну, наверное, 7 -7, производитель, да? да, для достижения такого цвета туда какой-то чуть-чуть люминесцентного положил. То есть он ярче намного. В полной темноте его видно. Uh -huh. Не будем его называть. И, кстати, при э, есть такие э, проверка купюр э, ультрафиолетовые uh -huh. на, приборы э, светится просто аж заливает заливает цветом. Он и еще несколько цветов тоже вот э, safety Orange оранжевый наш тоже так хорошо uh -huh. ультрафиолете светится такой яркий цвет. Вот. А хочется uh -huh. сделать это все, потому что не хватает. Часто спрашивают. А эти есть еще Бывают такие наборы для плетунов, несколько разных цветов, фастыксы не делают. Да, такие? это немцы, немцы, Германия любят такие вот игрушки для детей. Ну, вполне для этого нужны просто ресурсы, скажем, человеческие. То есть все же просто, да, у нас все это есть. Угу. Оформить ну, все. Нарезать, оформить в коробочка. Хорошая коробочка, Положи. да, детским. Вполне, вполне. Инструкцию вполне. по плетению туда вложить. Да, это, это тоже обдумывается, но на все не хватает времени. То есть это, это исключительно вот наша занятость. Что, я думаю, было бы это интересно, тем более проникание паракордов в массы. Uh -huh. да. Ну, они по 10 метров все Да, да. 10 метров И непромокаемый пакет. Пикетик да, дуйпак многоразовый, используемый. Кроме паракорда можно еще и кофе с чаем закинуть туда. Ну а и — Койот и армейский, ну, да? — Койот, а Лива. Лива, армейский, даймонд. И, кстати, еще вот эти вот цвета. Сюрвайвл серия, которая где-то даймонд, его уже нету сейчас здесь. А вот это вот тоже олива угу. с сейфти оранжем. Такая вот. — Так, ребят, и напоследок тогда небольшой э, розыгрыш от э, компании Guardian Paracord. Вот такой вот Патриот сет, четыре цвета. В каждом по 10 метров в итоге получается 40 метров паракорда. Что вам нужно сделать? Вам нужно расшарить это видео в социальной сети, будь то в Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассники, оставить комментарий под этим роликом. И через пару недель в очередном ролике я проведу этот розыгрыш и рандомно мы выберем победителя. Вне зависимости от страны проживания, вот этот сет уедет победителю. Нормальные рюкзаки? Хорошо. Вот, вот здесь заместный небольшой проект. Вот, угу. Уже готовое изделие. Вставляем плетеная ручка. А, они, то есть она плетена раньше? Да. Угу. И это уже идет производство. А потом они уже вшиваются, да, получается? Да, вшивают уже. Вот. То есть мы делаем с кольцами. Угу. ребятки чуть не забыл про розыгрыш за окном валит дождяра сегодня шестое число но вы этот розыгрыш увидите в завтрашнем ролике просто я не успеваю но как я и обещал разыграть 6 так мы 6 и разыгрываем это конкурс был на Бигдере. соответственно мы копируем ссылочку вставляем ее в рандомайзер сейчас секундочку вот таким образом. И нажимаем кнопочку «Поехали». Вот, собственно, пошли грузиться наши комментарии. Видите, я участвую. Вот, Данил Быков. Я участвую. И дает ссылочку на себя ВКонтакте. Соответственно, переходим на его страницу ВКонтакте. Видим, видим репост нашего ролика про бегари поздравляю тебя данил я с тобой свяжусь Ну, собственно друзья участвуйте в розыгрышах видите все у нас неплохо так сказать получается